доброго времени суток, друзья Меня зовут Валерий и это Вор Золотой и Итак, пришло время, пришло время отправиться в дом Рубина, Рубина же, да, да, дом Рубина. Вот схватить ключ, короче, от сейфа Донала, где, судя по всему, я так думаю, лежит. Сапфировая, та самая сапфировая ваза Которая нам нужна, ну что, давайте Начнем, так, у нас есть ключ Мы у Тома тогда украли В прошлой серии, ключ от дома Окей Вот мы В принципе И внутри Так Ну что-то это На квартиру-то и не похоже на дом Он что, живет в пещере? Там, так, тихо, тихо, тихо, тихо. И план таков, да. в принципе. О. Мы сейчас украдем, короче, mm -hmm. сюда идет, mm -hmm. да? Mm -hmm. Кажется, я что-то видел. Так. Кажется, пока... Чтобы здесь не мешал. Итак, план таков. Мы сейчас крадем ключ у Рубина от сейфа Донала. Находим дом Донала. Вот его еще найти надо будет. А, находим сейф, крадем сапфировую вазу, если по моим догадкам она там находится, вот. И пока, короче, Рубин с Донулом друг на друга а, гадает, кто украл вазу, мы потихоньку с вами слыниваем из этого места. Отличный же план, отличный. знаешь это как игра игра как я да называется или как она там? где это строишь короче строишь пока не упадет там у кого упал тут проиграл так ладно в принципе я не буду тогда тратить здесь водные стрелы тушить здесь что-то так Сюды дорога, сюды дорога. Либо это, скорее всего, короче, просто подвал. Я думаю, скорее всего, да, потому что я не думаю, что Рубин живет каких-то этих. Живет в каких-то тут. Так, ключ от дома подойдет? Черт, извено, ключит ресторана, ключит от дома. Нет, не подходит. Тогда ломаем одмычкой. Не думаю, что Рубин живет в, в какой-то там пещере. Смотри, сложный, сложный замок, наверное, что-то интересное там есть. пти мать, это, это пытальная жесть. Рубин здесь... Хрена какими делишками Рубин здесь занимается? Ты смотри. Пытки. А это, знаешь, штука, которая туда человек всовывается. Она что-то как-то маленькая для карликов, что ли? Где? Закрывается и, короче, протыкается. И кровище там хлещется. Ух, жесть. Так, ладно. Идем тогда. Сюда. Гости Да вообще больше похоже, знаешь, на темницу, где держат заключенных. пте, мать. лучара Там у него ничего нет. Ну и ладно, пускай сидит. Я не буду его туда выпускать. Пускай живет. Опа. Наверх Скорее всего это как раз вот В дом Рубина наверх идет Лестница Упа, мина Так погоди что то у меня О Ну давай Погнали Тихо Здесь кто-то есть Так понять бы где теперь ходит он Тут что? Смотри! Такое ощущение как будто потайная, потайной, да? А, за стром, потайная дверь Ну-ка давай-ка потушим Так и есть Здесь тоже потушить надо Отлично Такие белые диваны Из белой кожи, наверное Шкуры жопы дракона э. Ух ты вот Пока закрою Где-то ходят, короче. А, вон наверху ходят. Лучник. А, короче, понятно. В принципе, без разницы. Где я выходил? Так. Это, судя по всему, золотой подсве подсвечник Тут ничего нет под столом. Ну okay, и погнали, погнали дальше. Снова каменные стены. Кто там? Тихо. Да нет, там никого нет. Не, нет никого. Так Куда-нибудь тебя я не знаю. На принципе я думаю здесь никто не будет ходить. Хотя фиг его знает, ну ладно. Оставим. Здесь. Золотой подсвечник, наверное. Да, стоит там? О! Они все-таки здесь пришли сюда. Нашли труп. Ну, нашли тело. Здесь где-то убийца. Не дайте ему уйти. Кого-то пришили. Нужно не оказаться следующим. Кого-то пришили. Нужно не оказаться следующим. Ну и где вы Вон, не нуждают бляха здесь этот свет не потушить так а ну-ка давайте испробуем у меня же еще остались да, две. ну-ка Ты будешь истекать кровью. Леха. Ты знаешь, что мы делаем? Я ду. а что не по отдельности-то? Я встрою тебе это вместе, вместе, вместе. Леха оглушил только одного. Еще и промазал. Ах ты, жесть. Проучим тебя, Гаррет. На, получай. Так, минус один. Тебе конец. <с> Жесть. Хотел все по-тихому сделать, а не получилось. Что нет, меня, страшно? нет, меня. Стража сюда. Ай. Я хотел у него этот целебное зелье, короче, стащить. Куда ты побежал-то, бляха? Стой! а в дверях застрял! Кто это? Эй! Давай же, где взять его! Надо тебя поймать, вся парень! Ты будешь истекать кровью! Короче, жесть. Этот натворил делов? Так, ладно. Надо было сразу загружаться, ибо ничего хорошего из этого бы не вышло. Стой. Леха. Эй. Давайте оба сюда. Минус один. минус второй ну как-то так криво но бляха как-то так все опять через жопу началось погоди я взял у него зелет зелет ты у него забрал нет пипец ну ладно Так, там наверху. Uh -huh. Это я забираю. Так, здесь что у нас? Бляха дверь куда-то непонятно. Давай вот здесь глянем. О. Вот это местечко мне нравится. Тарелочки. Можно было сюда, короче, зайти, спрятаться от них. Да? От этих чуваков. Ух ты, ванна. Ванна и сортир. Пучки. Пуочки. Бляха. Ты прикинь. Вот ты моешься такой вот в этой ванне. А соседние вот тут деревянный херни, короче, кто-то в почки серит. Пипец. Дэ. так мина. Так, а почему здесь нет денег? Вроде игра, игра, игра, игральный стол, а денег нет. Так, окей. Что еще мина? Опа, это вообще на улицу. Выход. Так, ладно. А эти ворота открываются, нет? Нет. Это что за Помещение, мы еще на втором этаже Кстати, не были Здесь что-то народ ходит Тоже Спальные вообще Спальные помещения Какие-то Так, заберу сюда путь суды тихо, тихо, тихо. кажется ничего не было не было не было что, но все равно. Мне нужны Куда он ушел он туда в проход да где-то с какой стороны выйдешь смотри там потайная дверь походу да Вообще здесь выйдешь что ли? Я не понимаю, где, в какой стороне? Ой, идет! Твою мать! С какой стороны он выйдет? Ага. Что, это Я что Блёх, он не один. Опа! про про промазал Ну, блях, отчаянно все Работаю Так, где-то кто-то здесь еще есть Погоди, ладно, я здесь пока осмотрюсь Так, здесь смысла тушить нет, скорее всего Опа а вот она, потайная дверь Неплохо. Так, ладно, туда пока не пойду. Кто там? Столовая какая-то. Так, ну ладно, иди сюда. Типа вот тут уединились, короче. Лежи на нем. Тихо, тихо, тихо, лучник. Ха! О, даже так? Щекотно? Как тебе такие фрукты? Щекотно ему, видите ли. Так, давайте вот тройничка. Окей. Так. Курочка гриль. Тут что? Ничего? Бляха. Вообще ничего. У АШП ничего. Закрыто. Так, стопе. Так, так, так, так, так, так. Так, я пришел отсюда. Вот оттуда, да? Это, наверное, помещение прислуги, скорее всего. Это что за место? Фу. Везде очки. Кругом одни очки. Оп, денежки. Оп, денежки. Оп, закрыто. Так, где мой. Где мои супер-пупер отмычки? Открыл, леха. Так, оп, денежки Сюда. Ништяк. Я немного запутал. Так, погоди. А -а -а -а, пришел отсюда. Давай как по порядку как-нибудь. Надо как-то... Столько сквозных проходов, короче. Запутаться можно. Где-то был, где-то не был. Так, окей, все. Давайте вот так вот по порядку. Ух ты, смотри, какая красная кровать. Здесь кто-то важный. Наверное... Из прислуги Наверное, скорее всего, та женщина Опа Опа Корона Корона Коронище Так, идем дальше Тут, наверное, взламывать придется Ничего не подойдет же, да? Угу. Какой сложный замок! Только что у нас там? И все. Водяные стрелы. Много водяных стрел дают. А, надо, наверное, чаще ими пользоваться, типа говорят. Так, ну все, больше нету Да ничего. Что они тут? Смысла лазить нет. Так. Повторяем процедуру. Сложные замки Это, короче, склады, получается Я так понял Вот там что-то лежит Отлично Вон, еще что-то Огненная стрела одна Зачем она? Ну, в принципе Если бы я играл не на Эксперте, да Я мог бы эту огненную стрелу убивать Поджигать-то, я думаю Хотя фиг знает Может, здесь какие-нибудь эти Секреты есть с поджиганиями В склепе же было Помните, да? Кто знает Что у этого Рубина на уме Может он здесь тоже Какие-то потайные двери сделал Которые огнем открываются Так, окей <кх> Мы сюда вот не ходили еще А! А! Ой Ой, это получается чё, да, я, короче, где-то, я вот отсюда пришел. вон он еще. я изначально, короче, попадаю, значит, в комнату прислуги, ну, не в комнату, в помещение, в дом прислуг, да, должен был здесь шариться, шариться, шариться, шариться, шариться, все. понятно, А я видишь как по другому пути куда спит. да. Потише шаг. Охрана дрыхнет. Тихо. Так. Эй. ух ты какой! Какой чутки у него сон, а? Тебе конец. Иди, что, страшно, На то. Я вообще не ожидал, что он проснется. Кирила у него чуткий сон такой. Стража, сюда! Так, так, так, так, так. Стража, сюда. Да стой ты! Леха, ублюдок. А, еще и дверь закрыл. <звук> Че они все застрели там? Яха. Я все равно найду тебя. Ха! Ха! Понятно, короче. <с> так, надо как-то его... А погоди, у меня маховая стрела же есть. А я что, сохраняй... Да ⁇ пти, мать! Я, оказывается, сохранился. Да, застрял. Обещаю, будет невольно, да? Выходи, узнаешь, что такое Козлы. Так, а ч у меня маховых стрел нет? О, есть. Радостью поймаем тебя, парень. Пойди а сюда. Лучше надень. Так, минус один. Лучник свалил. Так, ну одним меньше, уже одной проблемой меньше. Окей, маховая стрела. Халай, махалай. А маховая стрела, а халай махла. Чем там Опа. Какого чё? Да твою мать, чего такие чуткие-то, бляха, даже с мхом не получилось, нихера сделать. подойти к нему а, а! и нахер тебя, давай беги там сразу стража Выходи, здесь, вор. здесь вор. его сбежал сбежал сбежал я все равно найду тебя кыш мать твою отсюда Будьте осторожны, у нас проблемы. Мы с радостью поймаем тебя, парень. Давай, давай. Леха. Происходит что-то странное, будьте настороже. Давай, уходи отсюда, Сандрал уже. Все, нет меня. Как ты долго соображаешь, ублюдок. Какие они это? Муторные-то. Так, ладно, что у нас здесь? Вспышка. Хорошо. Пригодится. Зелье. Но такое себе. Я думал, здесь будет золотишко, если честно. Воу-воу-воу-воу. Полегче. Библиотека. Это личные заметки. <coughs> Сбыть добро, взятый у лорда Бросиуса. Перевести денежки на иностранные счета. Фредрика Прикончить за предательство Покормить котенка <смех> Котенка обязательно надо кормить а, Встретиться с леди Валерией Насчет информации о лорде Б а, О лорде Бориус Бро, Бросиуса или о лорде Бафферде. Ключ от главного сейфа Донала припрятать <coughs> За секретной панелью в своей комнате Опа Секретная панель в своей комнате Теперь мы знаем, где находится ключ. Если что. Так, здесь книг нет никаких, которые тут открывают по тайной... Ну, судя по всему, вот это вот должно быть как потайная дверь, наверное. Видишь, оно как-то как выделяется, да? Может, здесь где-то книжка есть, которая нужно дернуть? Эй! Книжка, которую нужно дернуть, ты здесь? Да, нет ничего. Это просто свет так падает, так кажется. Ладно. Бог с ним. Ага. Понятно. Я там был. Там мне делать нечего. Окей, давай сюда. Ой, ёпти Душим свет Сейчас я разберусь с тобой. А -а -а. Я в темноте. Ты меня не найдешь. маховая стрела. Куда Что такое? Нет, не здесь. высунешь свой носик и я быстро его оттяпаю. Только высунешь свой носик. Так что здесь? А что не ломается? Я думал эта штука сломается. А ч я эти двери там не был что? Ли? Ничего себе. Тоже подушки есть. Тихо, тихо, тихо. Кто Твою Гарет? мать! Нас бляха. Окупировали. Понятно, бляха. Тебя, так, вот этого надо, короче, рубануть Потому что Будет мешать Луча на повороте Все, отлично Да зачем ты выпил-то? Да подними ты его Город, рукожопа надо тут рукожопить, пожалуйста. Еха. Так, эти кругами ходят, получается. Окей. Эти ходят кругами. Эх. Ну неделист Так, это я все забрал Кошечно Там еще две двери, короче, внизу, где я не был Что такие Прям Да кидай ты Все пускай лежат Задрали Ключ Ключ Хорошо Хорошо Так Игральные столы Блёха, Столько дверей Ничего не откроется Да я знаю их Наделают тут потайных ходов Как кроты Так, ключ у меня есть Ништяк, ключ от ванны. И снова И снова Деревянные очки С ванной Еще и винишко тут попивал Пипец любители капустки вашей так, женщина на коне опа третий ключ. Это что, это вообще какие-то Воины, что ли, фиг знает О 3.34 100 Взятка слуги Гиллиону Контракт с Гирпицем Инструменты премия вору верили Работа у лорда Бросиуса Ежемесячная плата шерифу Припасы, крысиный яд Счет из бара за вечеринку гильдии Контракт с сон премия вору Рафаэлю за предложение Хамирита взятки. там взятки. Похороны Рафаэля. Нормально. Сначала премия, потом похорон. Отлично просто. Просто отлично. Ух ты. Теперь я могу получить свое. А вот и ключ. Следите за ключом, потеряйте его, и работа у Рэндала превратится в простой осмотр до сопримечательностей. Кинуть, благодаря Дону, его воровство обретает дурную славу. Окей. А вот и ключик. Ништяк! Ну что, друзья? Так, что здесь? А. Ну что, друзья, у меня видос, короче, подходит к концу. Давайте вот здесь вот у Рэндала или кто Р, не Рэндалла, Рубин, да? Бляха, я запутался уже в этих именах. Вот. Короче, а, сохранимся здесь. И уже выбираться из этого дома будем. Там еще у нас несколько дверей, по-моему, не осмотренных. Вот. Выберемся из дома, пройдем по коллекторам, поищем дом Дэн, Донула. И там уже...